У каждого из нас есть особенные люди. Может быть, они остались в прошлом. Может, они с нами и в настоящем. Для кого-то это особенные глаза. Может, тембр голоса, повадки или особые шутки, которые понимаете только вы друг с другом. Кто-то свяжет это с сексом, притяжением, безумной тягой и вечным желанием. А как по мне, особенно человек вовсе не набор качеств. И это не имеет никакого отношения к внешности и даже к лечению. Красивых много, что уж греха таит, А особенные, они где-то под кожей, за нозами сидят. И даже времени не под силу их вытащить. Они когда-то с нами были во, во мраке и не боялись. Когда нас поглощала тьма они не отпускали наши руки, а крепче ее сжимали. Вот что делать людей особенными. Это то, что вы совместно прошли. Это шьет у вас друг к другу крепче любых красных нитей. С каждой пережитой ситуацией, узел, связывающий вас, затягивается все крепче. Потому что они не побоялись ничего. А мы в ответ не боимся показать им напуганными, Измотанными, важитыми и опустошенные. Это те моменты, когда маски слетают сами собой. Их никто не в силах удержать на ваших лицах, а они смотрят правде в глаза, какие вы, и с вами рядом. Вот такие люди для меня особенные. И те, кто прошли с нами наши темные тропы, кто не побоялся с нами остаться и не побоялся в этот момент нас настоящих. Их вы не забудете, как и они вас. Настоящего в нашем мире мало, а боль, страх и ужас его не сыграешь на бис. Это то, как вы после штурма выстояли и встретили солнце с радугой. Начинаете улыбаться. Вы забудете ваше крушение и того, кто помог вам состать. Чушь. Вы связаны. Вам никогда не быть чужими. Вы не забудете никого, кто был с вами. А вот предатели забываются через пару лет. Люди особенные, как персональный край. С ними и за черту не страшно.